Скоро все закроют, что там будет карантин, продуктов не будет. Самое главное сейчас – это вот не поддаваться этой массовой истерии, потому что, скорее всего, обратно эта привычка не уйдет. Инвестиции в портфель – как раз IT-активы, потому что им можно управлять из любой точки земного шара. Он может сидеть на море, открыть ноутбук, написать статью, и все будет у него хорошо. Всем привет! Это Андрей Меркулов. И в сегодняшнем видео поговорим о пользе коронавируса с точки зрения инвестиций. В этом видео опустим тему, связанную с падением нефти, связано с падением рубля, с развалом сделки ОПЕК. Давай поговорим о том, какие возможности сейчас появляются с учетом того, что меняется структура потребления. Итак, давай смотреть, что происходит вокруг. Да? Помимо того, что есть массовая истерия, помимо того, что по телевизору говорят очень разные вещи, пугают, помимо того, что по WhatsApp ходят сообщения, которые заставляет людей бежать в магазины и скупать все продукты. Кстати, да, ставь лайк like, авансом, подписывайся, если ты еще не подписался, и напиши, приходили ли тебе такие сообщения в WhatsApp, и пересылал ли ты их своим близким. Потому что первое, что хочется сделать, это, естественно, переслать эти сообщения о том, что скоро все закроют, что там будет карантин, продуктов не будет, и куча видео, где люди запасаются продуктами. Давай смотреть, что будет вообще. Да? Итак, первое – вводится карантин, ограничиваются массовые мероприятия и, естественно, падает, вы, падает выручка в офлайн-магазинах, люди не встречаются, люди не ходят в торговые центры и офлайн-магазины чувствуют себя очень-очень плохо. Соответственно, какая-то часть экономики начинает очень сильно падать, и это связано в первую очередь с розничным офлайн-потреблением, это связано с логистическими компаниями, потому что… Никто ничего не потребляет, народ перестает это возить. Соответственно, перевозки тоже очень сильно страдают. Рынок услуг страдает в первую очередь. Итак, что остается? Давай вторая часть разберем, а что, собственно говоря, у нас остается, если потребление падает. Да? А остаются потребности. Первая потребность – это нужно покупать продукты, то есть, да, структура потребностей может меняться, да, люди поприжмутся, возможно, какие-то дорогие вещи не купят, хотя, с другой стороны, в предыдущие периоды мы видели прекрасно, как скупали по два, по три телевизора, просто боявшись за то, что деньги обесценятся. И самое главное сейчас это вот не поддаваться этой массовой истерии, потому что переживание пройдет. То есть понятно, что вот эта истерика, она выгодна поставщикам розничных магазинов, потому что они сейчас делают просто колоссальные выручки, если вы просто посмотрите, что в магазинах очень мало продуктов. Ну, на самом деле, мне просто ребята из России говорят, что почти везде сметают продукты с магазинов, но не надо доходить до идиотизма и покупать там второй, третий телевизор. И там, ну, запас продуктов это дело неплохое, но не нужно просто как бы... Из этого делать культы и запасаться там на годы, да, потому что, скорее всего, запас продуктов имеет свойство портиться. К этому нужно тоже быть готовым. Хорошо, остаются потребности. То есть первая потребность это покупать, вторая потребность это в развлечениях. Если вы знаете, какие еще потребности остаются, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно тоже услышать ваше мнение. Итак, что растет? Помимо того, что растет истерии, растет свободное время. То есть у людей много времени, и они проводят дома. То есть они не собираются в торговых центрах, они не ходят на массовые мероприятия. Потому что они все отменены в школах карантин, то есть это, этот сегмент потребления контента растет очень сильно, и, соответственно, растет потребление онлайн. Люди потребляют контент, люди потребляют развлечения, различные сайты развлечений. Соцсети, то есть трафика на сайтах становится больше. Соответственно, и помимо того, что люди больше смотрят YouTube, проводят в Instagram и так далее, то есть просто больше внимания стало и внимание подешевело. Хотя это очень важная валюта. Если ты умеешь с этим работать, то самое время начать делать это более активно. Соответственно, растет дистанционное обучение. Люди, поскольку не ходят физически, у них есть потребность обучения, они учатся дистанционно, потому что в период неопределенности важно понимать, что делать, и одно из хороших решений – это образование, потому что часто оно тоже дешевеет, как одна из частей услуг, и, соответственно, можно поднять свои навыки. И еще один из сегментов – это онлайн-торговля. То есть, если оффлайн-торговля падает, люди э, спокойно осваивают новые привычки. И самая главная идея в том, что если они освоят эту привычку, они поймут, что это удобно, то, что через интернет товары заказывать гораздо выгоднее, безопаснее, и тебе нужен только телефон. Скорее всего, обратно эта привычка не уйдет. То есть, и Если вы сейчас начинаете только первые шаги в интернете, подумайте, как это делать быстрее, как прокачать себе знания, как начать инвестиции в интернете. Потому что видео все-таки канал про инвестирование. Поэтому в завершение давайте расскажу, что бы можно было делать, если бы вы стартовали только сейчас. Вот что конкретно можно сделать, используя вот эти тренды, которые мы видим? Первое это создать контентный проект. У нас есть тема обучение доходным сайтом. то есть вы можете пойти и завтра купить себе доходный сайт, уже, который будет приносить э, доход. Этот доход будет наполовину в долларах, то есть от Яндекса доход в рублях, от Google доход в долларах. Соответственно, это хорошая диверсификация относительно сегодняшних реалий, относительно того, то, что, скорее всего, это не финальная точка рубля, то есть мы не знаем, куда он пойдет, но о, то, что… Многолетний тренд явно на его ослабление, и то, что экспорт, экспортной экономике нефтяной – это выгодно, нужно понимать. Но расплачиваются всегда потребители, поэтому создание какого-то контентного проекта в интернете – это очень неплохая история. Фишка и главный плюс в том, что такой проект не нужно создавать годами, вы можете пойти и купить доходный сайт. Это одна из историй. У меня очень большая доля инвестиций в портфеле как раз IT-активы, потому что им можно управлять из любой точки земного шара. Для того, чтобы тебе купить актив или продать, ты открываешь просто ну, и э, просто его покупаешь и продаешь. И самое интересное, что пока ты его продаешь, он тебе приносит доход, поэтому здесь э, двойная выгода. Ты можешь зарабатывать на росте, если его развиваешь, и ты можешь э, зарабатывать денежный поток в валюте. Опять же, это тоже очень неплохая история, поэтому как бы если э, эта тема вам отзывается, откликается, просто рассмотрите, можете мне лично э, в инстаграм директ э, написать, я скину ссылки, где получить подробную информацию, кроме того под видео мы сделаем еще плейлистик, который как раз посвящен доходным сайтам. То есть доход в долларах, это тоже, если у вас есть возможность сделать доход в долларах, то развивайте эту историю. Я целенаправленно работаю над этой историей уже несколько лет. и вообще у меня валюта учета в портфеле в долларах. То есть я недавно в Инстаграм писал, что один из инсайтов это то, что нужно учитывать свой портфель не в акциях рубля, а нужно учитывать в более твердой валюте. Соответственно, еще один из очень классных советов, как мне кажется, это освоить новую профессию и освоить новый навык в онлайн. То есть если мы понимаем, что весь онлайн будет расти и не факт, что будет откат, после того, как волнения пройдут, после того, как все продукты либо их съедят, либо они испортятся, в любом случае может сохраниться вот этот тренд и привычка потребления в онлайне, соответственно, она сейчас есть, она растет, но вот этот кризис, он может быть катализатором, поэтому создание различных онлайн магазинов на платформе Азон, Айлдберис, на платформе там Амазона и так далее, это тоже может быть очень интересная история, и если вы не готовы или даже не знаете, что продавать, можете просто начать осваивать какой-то очень полезный навык, это СММ, продвижение в Инстаграм, продвижение в YouTube. Там целая куча курсов и университетов онлайн сейчас открылась, которые показывают, как можно зарабатывать не только продавая в интернете, но и делая какую-то полезную работу, за которую готовы платить. У нас в команде есть ребята, которые занимаются продвижением доходных сайтов, есть ребята технари, которые занимаются тем, чтобы сайты не падали, чтобы они чувствовали себя стабильно и очень быстро работали. У нас есть целая команда редакторов и копирайтеров, которые создают качественный контент, и каждый из этих людей они работают дистанционно в интернете, они получают свои деньги. Он может сидеть на море, открыть ноутбук, написать статью и все будет у него хорошо, то есть ему будет достаточно денег для того, чтобы сохранять свой образ жизни. Поэтому, если это видео вам оказалось полезным, ставьте лайк, не теряйте рассудок, начинайте прокачивать свои навыки, понимаете, что онлайн растет и обратите внимание на этот сегмент с точки зрения инвестирования, когда вы можете просто купить готовый актив с доходом, а также с точки зрения того чтобы прокачать себе какой-то навык. И учитывайте все в долларах. На этом все. Если это видео было полезно, лайк like авансом, пишите за комментарии, задавайте вопросы, увидимся в новых уроках. В следующем видео поговорим про кризис детально, почему так происходит и что, опять же, это мое имхо, что я буду делать, исходя из того, что я вижу на рынках. Поэтому не теряйте рассудок. Еще раз, всего вам хорошего.